Дамы и господа, леди джентльмены, всем доброе утро, добрый вечер и все остальное. А, некоторые а, у меня подписчики и те же друзья и в ютубе, и в вконтакте, и в одноклассниках много жалуются, что мне якобы звук пищит, трещит, визжит. Но есть одно но я прежде чем делаю видео я по пять раз переписываю и проверяюсь на себя на компьютер у меня компьютер довольно мощный и плюс к этому у меня ddr4 не пеньте мы ничего intel у меня гигабайтовский. объясняю почему он идет просто-напросто скачайте себе кодеки кодеки это такая вещь которую вы смотрите в видео вот например чтобы не было никаких так сейчас я покажу где они находятся по умолчанию вот они кодыки стоят я могу кодек поставить у меня смотрите один второй третий кодек три один местный у вас должен быть еще один еще два кодека быть один плеер должен быть один такой, этот универсальный, а эти тоже два универсальных, но они у меня стоит под видео. Я могу поставить этот кодок. Могу я поставить этот кода. Фотографии. А у меня стоит фотографии вот. Например. Пайн. Но кроме Пайна у меня для работы еще стоит. Плюс к этому. Корел стоит. coral 2 вот этот стоит это чисто для работы стоит плюс к этому у меня целая куча целая куча чтобы делать фотографии делать джифы делать всякие буквы всякие зарисовки все, видео делать все все все для этого у меня стоит Вот еще раз объясняю показываю как это будет Показываются на кодеках. Например, если вы смотрите видео, у вас в видео стоит одно. Этот один видео. Универсальный. Этот вот он. Ваш. Второй кодекс Для чего нужен? Вот. Вот простое видео у меня. Я делал супруги свои недавно. Днем рождения поздравлял. И показываю. Вот. Этот кодок так работает. Этот кодок вот так работает. Смысл, понимаете, в чем? Они не сопоставляются друг с другом. Любой какой-то из них кодом все равно должен работать. Так что здесь как бы э, надо у себя посмотреть. Здравствуйте. Ну вот видите, ну что ж, сегодня я один расскажу, кодек а так работает, другой, же другой, же другой кодек так работает. Так же у меня ну... работает, я работаю на видео и на этом все работает наверное я все популярно объяснил чтобы не было никаких ну может быть и даже кто-то и не знал может быть и уже как бы так будет у вас вот скачивайте кодеки и аудио видео кодики, о -кодеки делайте и смотрите спокойно и не грешите ни на видео не на интернет и не так как делают, например, вот кто-то делает видео или аудио делает вот, трещит или пищит. каждом при каждой сделанной, как сказать, баланка, проще сказать, вот работа каждая идет, она идет под каждым кодеком идет. Вот у меня даже пинаклю вот стоит, у меня вот, там совсем другой кодек стоит. На пинаклю вот, три кодека стоят, чтобы я с ними работал. С МП С МП работаю Я работаю в МП-4 МП-3 работаю Вы может быть заметили Сейчас я покажу Вот МП-3 у меня есть Вот он Вот Здесь в нем все МК-4 МП-3 все, все, все, все, все, все. Все идет для каждого. Когда каждого видео идет свой формат. Вот. И то же самое идет вот, видите, каждый кодек, вот у меня вот n видео идет. Я могу переключить, потом на Intel поставить. У каждого все идет по-разному. Вот. И вопросы как бы исключаются. Почему? Потому что. Когда кодеки все работают одновременно и настроен компьютер, ну это будет приятно слушать и приятно смотреть даже видео. Удачи всем, спасибо, до свидания. В старом Новом городе.